Разумный инвестор с нуля или как получать пассивный доход? Под пассивным я понимаю такой доход, который поступает на ваш счет, независимо от того, прилагаете вы к этому какие-то усилия или нет. Сразу скажу, что многие будут недовольны, если узнают о выходе данного курса. Данный курс напрямую отнимает хлеб у брокерских компаний. Используя схему данного курса, будете платить минимальные брокерские комиссии, которым это совершенно невыгодно. Вы отнимаете хлеб у консультантов и аналитиков, поскольку вам не потребуется никаких дополнительных консультаций и советов. И это напрямую бьет по управляющим компаниям, поскольку ваши результаты во многих случаях будут даже лучше, чем у профессиональных управляющих. Как этого добиться? Просто используя простейшую схему, которая изложена в данном курсе. Какие цели ставились при создании данного курса? Данный курс немного шире, чем просто инвестиции в составление конкретного портфеля. Вы получите понимание не только как работает биржа, но ну и как функционирует мировой финансовый рынок. В курсе будет использован механизм накопления капитала при помощи эффекта сложного процента на основе уникальной стратегии, которую в прошлом веке предложил Джон Богу. Самое главное, что этот подход не потребует отрыва от вашего основного вида деятельности. И методика откроет вам путь к финансовой свободе, если этого вы достаточно захотите. Цель данного курса это получить максимальный эффект при минимальных временных затратах. Изначально я хотел записать несколько уроков для своих друзей, с которыми мы часто обсуждали инвестиции, инвестиционные стратегии. Но в результате получился огромный курс и предназначен он в первую очередь для тех, кто не верит уже в сказочную доходность по 1000% годовых, которые на всех углах обещает нам различные рынки, в частности рынок Форекс. Для тех, у кого есть стабильный, пусть он небольшой, но стабильный источник доходов. Для тех, у кого нет времени для полного погружения в биржевой рынок. Но при этом он мечтает об этом дополнительном источнике доходов и задумывается о своем будущем, о своих перспективах. Основная цель, которую ставит курс, это получение стабильного пассивного источника дохода. Есть распространенное мнение, что инвестиции требуют огромных стартовых капиталов. Вот это совершенно неверно. Вы можете начинать абсолютно без каких-либо накоплений. Вам не потребуются какие-то таланты, навыки. Стратегия простая и понятна. Самое главное. Времени от вас потребуется минимальное количество. А что от вас потребуется, так это самое главное дисциплинированно следовать изложенной схеме, тратить всего лишь несколько минут каждый месяц и самое главное не торопиться получить готовый результат. Как говорил известный инвестор, биржевой рынок это тот рынок, где терпеливый отнимает деньги у активных. И это именно тот случай. Вы спросите, почему это работает? Потому что методика позволяет вам инвестировать в реальный бизнес. И поскольку на нашей планете существует бизнес, и этот бизнес растет и развивается, то вы сможете расти, ваши доходы будут расти вместе с этим бизнесом. Есть методика инвестиций в недвижимость, и вы будете получать ренту от дохода с этой недвижимости. Вы сможете при помощи таких инструментов, как облигации, давать в долг компаниям и получать за это стабильный купонный доход. Можно инвестировать в золото, как защитный актив. И самое главное, все это проверено на исторических данных, как вы узнаете из данного курса. Почему же я раскрываю вам эту секретную стратегию? Во-первых, это абсолютно не является секретом. Все это давно известно, просто большинство этого не применяет. Во-вторых, это никак не, не изменит, не ухудшит мои результаты. А наоборот, если большинство людей станет применять данную стратегию, это будет только лучше для всех. Именно вот такой эффект от данной стратегии. Почему это не выкладывается бесплатно? Есть психология человека. Все, что бесплатно, он считает это ненужным. При этом знания и результат, который вы можете получить, просто не со стоимостью, которую вы потратите. Вы можете добиться фантастических результатов. В курс также включена бесплатная консультация, потому что я хочу лично убедиться, что каждый, кто встанет на этот путь, путь инвестора, индексного инвестирования, поймет стратегию правильно и будет идти в правильном направлении. А полученные средства от продажи данного курса я снова инвестирую в данную стратегию. На страницах нашего сайта вы можете подробно ознакомиться с содержанием. Часть данного курса планируется в этом году, что будет на канале выложено бесплатно. Для чего? Для того, чтобы вы могли убедиться в качестве изложенного материала и понять, нужно ли это вам. А то, что каждый человек при помощи данной схемы может добиться фантастических успехов, я даже не сомневаюсь. Спасибо всем за внимание.